Российскую академию живописи, вояний и отчества. Он является членом Творческого союза художников ИФА, член Международного художественного фонда. Семен Кожин – приверженец русской реалистической школы. Он художник, который стремится к абсолютной верности в реальности. Спектр его интересов широк. Семен Кожин работает в разных жанрах станковой живописи. В сюжетно-тематической картине, портрете, пейзажи и натюрморте. Но предпочтение все-таки отдают пейзажи. Именно в этом жанре наиболее полно проявился талант и мастерство автора. Полотна художника отмечены поэтической однокутворенностью, композиционной ясностью и колористической гармонией. В мотивах русской истории – Художник намеренно уходит от частностей, ищет общечеловеческие черты. Автор стремится композиционно, ритмически, эмоционально выделить центральные персонажи и подчеркнуть смысл и значимость сюжета. Поэзия повествовательного ритма роднит работы молодого автора с полотнами мастеров русской школы исторической живописей во всем их многообразии. Карандашные зарисовки, наброски и этюды с натуры являются важнейшей частью творческого метода Семена Кожина, родником, из которого проистекают его монументальные произведения. А позже художнику придет осознание воздействия исторического процесса на современность, понимание неразрывной связи прошлого и настоящего. И вот сегодня у нас в гостях... Москвичка, добрая знакомая Семена Кожина, которую сейчас приглашу к микрофону. Это доктор юридических наук, старший научный консультант Инэврика Наталья Зиславовна Ичиистова. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие гости этой выставки, мы очень рады здесь сегодня быть, и я в первый раз оказалась в Коломне по такому приятному поводу, и успели бы немного пройтись по городу, и, и, честно говоря, мне кажется, город настолько красив, что вот проведение таких выставок, оно ну, является очень гармоничным. И Э, вот эта выставка Семена, она э, действительно по-своему уникальна, я так понимаю, что это не первая выставка в городе, но тем не менее в таком объеме, наверное, она проводится впервые. Э, даже при всем богатстве э, художественной жизни Москвы, э, деятельность Семена, его выставки уже сейчас э, занимают совершенно особенное место в культурной жизни вот, даже столицы. И художник совершенно молодой, но, как вот видно по его картинам, мастерство, оно как бы вот, опережает его возраст весьма значительно. Я вот не профессионал-художник, но мне иногда кажется, что если бы вот его картина оказалась в залах Тресковской галереи, среди полотен там Левитана на выставке, может быть, или Репина, то иногда вот Трудно было бы даже сказать, что кому принадлежит это полотно. И э, Семен, действительно, как было сказано, в основном пишет пейзажи и пишет их э, в стиле русской реалистической традиции. Э, в наше время очень много художников э, уходит в абстракции, в поиск каких-то новых форм, и э, далеко не всегда особенно молодые художники, оказываются приверженными вот такой э, старой русской традиции. И, наверное, это особенно ценно, когда мы видим, что Симон вот э, с такой последовательностью, с постоянством, он не уходит в какие-то боковые ответвления, он продолжает работать в своем вот этом избранном ключе, э, постоянно совершенствуя свое мастерство. И когда смотришь на его пейзажи, вот, мне кажется, вот, особенно зимние его пейзажи, просто совершенно необыкновенные, и иногда вот, чувствуешь вот этот хруст снега, вот этот мороз, даже как-то холодно становится иногда, когда смотришь на эти картины, они настолько правдивые, они настолько вот, естественные, и э, летние его пейзажи, и это все вот наша русская жизнь, это русская действительность. И через эти картины как-то еще больше, конечно, понимаешь, насколько э, красива э, наша природа, насколько много замечательных, совершенно чудесных мест, которые хочется вот, поехать, увидеть еще после этого своими глазами. Ну, так получилось именно познакомились в Китае, я вот работала там несколько лет, а Симон организовывал там свою выставку и э, должна сказать, что и за рубежом уже его творчество вызывает очень большой интерес, и этот географический охват он очень широк, от Азии до Америки и Европы, его картину покупают, э, на его э, выставки приходят. Издаются его прекрасные альбомы, и мы можем увидеть сегодня здесь тоже его альбомы. Я уже рекомендую их приобрести, потому что они полные, они отражают там не только сами, само творчество, но и историю создания отдельных картин. И э, я думаю, что вот от встречи с этими полотнами, после, еще конечно, кажется, может еще поподробнее посмотреть, увидеть, знаете, что-то свое, но мне кажется, остается такое вот очень теплое чувство, какой-то новый взгляд, который не позволяет нам погружаться за дня в день в какую-то суету, в проблемы житейские, которые, конечно, неизбежны. Но тем не менее, вот, мне кажется, через замечательные эти картины какая-то легкость, такая бытия приходится не менее радостная. Вот. Я хотела бы пожелать всем такого доброго настроения, какого-то поиска даже своего творчества, потому что он всегда крыляет, помогает жить. А Семену, конечно, еще у многих выставок и здесь в Коломне тоже продолжать, и ну, успешного творчества. Спасибо. Необычный подход художника к решению каждого нового полотна. Так среди пейзажей мастера есть и документальные образы, фиксирующие архитектурные мотивы, и живые, воздушные, гармоничные виды природы, и философские, полные глубокого смысла композиции. При всем разнообразии этим пейзажам присущи общая черта: художник старается передать не только впечатление от увиденного но и пережить его, найти и отразить мнение о природе, создать ее интеллектуальный портрет. А в портретных работах проявляется исследовательский интерес психолога. В них также можно проследить и связь с историческими картинами художника. Здесь чувствуется тщательный подход к деталям, и декоративность, но одновременно присутствует гармония и эпичность. Сейчас я хотела бы предоставить слово колонинской молодой художнице Ирине Вадимовне Артамоновой. Пожалуйста, вот. Мне, Мнение молодого художника. Ну, уважаемый Семен, во-первых, колонинские художники поздравляют вас с открытием такой замечательной, очень глубокой, очень серьезной выставки. Вот. И нам, конечно очень полезно и очень интересно вот, покопаться да, вот, в ваших работах, поизучать, как вы кладете мазок, да, каким образом вы передаете образ. И очень еще э, здорово, то, что вы вот, как бы обращаетесь к историческим работам, и это действительно вот, наш, наша история, это а, то, из чего действительно можем черпать вдохновение, то есть да, вот такая сфера, действительно, вот, обращаясь к истории, да, и вот всегда можно находить какие-то сюжеты и образы вот, для своих для этих работ, поэтому э, здорово то, что вот именно школа, да, Ильи Глазунова, то, что мы можем ее вот увидеть в стенах дома Озерова, да, это немножечко другая школа, да, не только, какой как мы привыкли здесь в Коломне, вот. но это очень здорово, то, что проходит такой обмен опытом, да, и мы можем тоже что-то для себя перенять, то есть какой-то вот такой подход к произведению изображительного искусства, так что я очень Рада, что у нас открылась такая выставка, и желаю вам дальнейших успехов в, в вашей работе. И рада, что действительно вот вы не отходите как бы, от традиционной школы живописи, да, вы ее продолжаете, и то, что это действительно вот не, не заканчивается, так скажем, потому что действительно можно получить какие-то знания да, вот о, о традиционных приемах, да, живописных, и как бы значит, а, ну, да, их как бы, отбросить, да, как многие художники делают. А вы действительно вот, продолжаете и это все живет дальше. Спасибо. Спасибо. А, живописец Семен Гужин – личность широких интересов. Его внимание к самым разным сторонам российской жизни, увлеченность философией, литературой, историей, близость к художественным кругам противоположных направлений делает его фигуру интересной с точки зрения социального и художественного аспекта культуры России. Как он сам говорит, мною руководит желание заниматься таким творчеством, которое говорило бы правду об окружающем мире. Любое изображение субъективно. Но я надеюсь, что мне интересно, во что я верю. Я делаю то, что я верю. Поэтому стараюсь найти необычные мотивы, темы, много езжу, читаю, смотрю. Ну вот, я думаю, уже пришло время пригласить сюда самого автора, поговорить с ним, задать ему вопросы и услышать э, все это из его уст. Я приглашаю Семена Кожина на сцену. Здравствуйте. Ну вот я его процитировала, теперь мы будем из уст самого автора слышать ответы. Значит, сначала я несколько вопросов, с вашего позволения, сама задам. а Если в ходе беседы у вас родятся какие-то тоже вопросы, то мы будем с удовольствием их тоже задавать семье Ну, начнем. Первый вопрос. Что служило вдохновением для вас раньше и что сейчас? Если можно говорить, а раньше и сейчас вы настолько молоды. Я думаю, что вдохновением... Прочитанное, то есть это может быть как прочитанная книга или что-то увиденное в жизни. Также может вдохновить творчество другого художника или музыканта. То есть на самом деле есть спектр того, что может побудить себя к какому-то впечатлению или творчеству, он очень широк, поэтому ну, как, как и раньше, так и сейчас. Черпи, вот из различных совершенно сверху. В общем, сама жизнь, да? То, да. что преподносит на данный момент жизни, то и служит вдохновением. Так, а тогда расскажите о своем творческом подходе. Как, по-вашему, должен работать художник? Ну, методы у всех равные. Есть, э, есть какие-то методы, которые я получил э, в ходе обучения, плюс, э, получил какой-то уже опыт э, спустя там, больше 10 пяти лет, как я закончил академию, э, но в целом подход э, такой, э, скажем так, похожий наверное, на многих художников, да? то есть художник в принципе всю жизнь учится, то есть э, выдает он результат за да, какое-то э, небольшое количество времени, сконцентрировавшись, но за этим стоит этот, этот багаж, который не виден, да, но именно он не дает уверенность э, и также возможность возможности выразить какие-то свои мысли или передать уверенные впечатление. То есть здесь все одно без другого как бы, не существует. А вот Вы считаете, что художник каждый не должен работать? Ну, здесь мировозренческий момент, и я думаю, что ну, как, так как и человек, да, то есть каждый же выбирает свой метод. То есть я знаю, что художники работают различными методами. Вот, и мне кажется, в большей степени важен результаты а не метод. Спасибо. Вот вашему творчеству свойственно жанровое разнообразие, да, как мы уже об этом говорили обращайтесь, и к мутер и портреты, и пейзаж, и исторические полотна. И все-таки, что вам ближе? А, ну, а, знаете как, а, больше, конечно, занимаюсь пейзажем, а, потому что, ну, как, то есть, это, во-первых, и постоянная практика живописная, да. то есть, а, она, как бы, знаете, ну, как у музыканта, да, когда он играет, то есть, это тоже постоянно, как бы, с палитрой, да, гаммы, то есть какое-то совершенствование. Вот. Просто исторические картины, они занимают гораздо больше времени, не в смысле их создания, сбора да, материала, то есть антюдного или чтения книг, то есть, и как бы по образа, то есть эскизы, то есть, ну, тут есть какое-то небольшое количество эскизов, да, как тем видно, что картина рождается. Не всегда быстро то есть она может пишется быстро а замысел он может быть и несколько лет и даже десятилетий, но это не про себя говорю там вот про Ивану, например да мы знаем что не знаю, он это. то есть в принципе это похоже по методу то есть потому что не всегда получается то что хочется сразу а только путем значит, поисков проходит время, на эти, там вот, художники оставляют свою работу, да? как сказать, ну, это у многих такой, это, это как раз заметка, да, то есть оставляешь, потом свежим видно, возвращаешь, да, и ты видишь, что, как, бы, как ее можно изменить и улучшить, да, ну к как бы перфекционист художником. Спасибо. И вот как раз мы заговорили об исторических картинах и такой вопрос в связи с этим. Я поняла, что прежде чем написать историческую картину, естественно, нужна такая подготовка, да, прочитать книгу, вот, в частности, узнать вот э, э, ну, одежду, да, вот то, вот Хорошо. эти тонкости мундиров, да, вот это ведь очень важно. Ну, то есть зависит от картины, то есть будет обычие, э, мравы, то есть это все влияет э, на создание исторической картины. Понятно, что э, создавать историческую картину, да, это ну, как не кино, жанр, да, то есть э, ты еще должен как бы, продумать не, не некое воздействие на зрителя, самую картину, поскольку она статична, нет движения. Вот, соответственно, как бы, ну, прибыль немножко другие, то есть с точки зрения детализации, но все равно. То есть, э, Работа идет с книгами, с архивами, то есть стараешься все-таки максимально правдиво подойти. Ну понятно, что делаешь ошибки, потому что ну, ты не историк, то есть иногда даже с профессиональными историками консультируешься. То есть ну, на самом деле это очень серьезно, то есть, если к этому подходить именно с этой точки зрения. Спасибо. Вот на нашей выставке Много полотен, посвященной войне 1812 года. Вот чем вам, вас именно это время, исторический промежуток российский заинтересовал? Ну, знаете, прикосновение к войне 1812 -го года у меня было еще в детстве, просто моя мама в свое время организовывала одно из вот представлений, которые бывают ну, праздники на Бородинском поле. Я в детстве побывал несколько раз, ну, два раза на вот это вот э, сражение. Также я э, с, снимался в историческом кино, то есть как бы видел эти костюмы, все, вот, но ну, а именно в 12 год он как-то вот, э, с детства оставил какие-то ну, во мне, э, как интерес, да? и уже позже, то есть, э, ну, эпоха привлекает э, э, и костюмами, да? и нравами, и, э, скажем так, э, много сюжетов, которые очень, скажем так, звучат, Но ну, они, скажем там, с, с полковником и да, который расстреляли, то есть, ну это знаете, все очень так с звучит и всегда может найти как художник вот, так и у зрителя, потому что, ну, как бы все это Перекликается история с современностью, именно этим привлекает это время, то есть, ну, помимо костюмов, да, то есть, это можно восстановить, то есть, эти а, встречи военно-исторического клуба проходят, то есть, ну, то есть, посмотрите, собрать, Хорошо, я поняла, такой исчезающий ответ, и из этого вопроса вытекает вот следующее, вот когда вы обращаетесь к историческим полотнам, пишете исторические полотна какую-то, поднимаете историческую тему э, в прежней жизни, вот что вы этим хотите сказать своим современникам? Ну, я уже, получается, немножко соприкоснулся, вот, вот да. Я, да, вот это логически... Вот, то есть, хотя какие-то сюжеты в истории, можно всегда найти исторические параллели, да? то есть как, знаю, как человеческого подвига, так и предательство. Ну, там всегда все стоит на каком-то стыке эмоций, да? и вот это вот в истории, вот этот ну, как это, не знаю, опыт. И, это ну, как вдохновляет и можно подчеркнуть, мне кажется, современнику. То есть как опыт, так и некое сопереживание тому, что происходит. Вот, поэтому как-то таким образом. Спасибо. Вот может быть у кого-то из вас есть вопросы, касаемые вот именно творчества, потому что я хочу сейчас задать ряд вопросов немножко другого плана. Может быть, вот вы уже посмотрели картины, какие-то вопросы у вас, у зрителей возникли, вы имеете уникальную возможность спросить у автора то, что вызвало у вас какой-то интерес. А скажите, пожалуйста. Та -та, пожалуйста да, сейчас минутку. Давай, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а как вообще все начиналось? С чего, откуда пошла ваша любовь? Ну, первые вот эти чувства, когда вас заинтересовало это все. Как? Откуда? А, ну, вы в виду, к искусству, да? Да, вообще, вообще. Ну, знаете, фундамент закладывался в детстве. То есть, э, мама моя заметила определенные способности э, к рисованию. Вот, и ну, дальше там было две художественные школы, то есть Краснопресненская и Масахиша. Вот, то есть, ну, достаточно много для трудолюбия было, конечно, в да, того, чтобы достигнуть какого-то результата вот, да, именно в их ремесле. Вот. Ну и как лучше вот, это все началось. То есть мама сыграла роль, да? Ну, фундаментально, да. да. То есть, спасибо. Не сами. Нет, ну, знаете, выбор, выбор же тоже есть всегда. Я могу сказать, что очень э, много, э, как бы вот, э, знакомых да, с кем я учился в школе и даже уже в академии они прекратили деятельность в этой сфере изменили то есть, ну как бы по разным причинам то есть отказались просто от этого пути то есть это еще знаете как чтобы еще как бы, продолжить этот путь тоже надо как бы сказать, ведь, иметь какую-то уверенность то есть ну, много факторов влияет на дальнейшее развитие поэтому Наверное, все-таки от личности тоже э, многое зависит. Хочет человек продолжать как, направление Конечно, движения. Конечно, в детстве мама направила, когда уже лично созрела, да, она уже выбирает себе дальнейший путь, да? Да, как-то так. Ну, спасибо. Да, я хотела спросить, а вы вот э, пейзаж пишете на длиннере или в мастерской? Ну, знаете, я очень много пишу небольших работ на длиннере, то есть, ну, Иногда большие работы написываются в мастерской, потому что, э, ну как в мастерской, другое, как сказать, э, помещение по-другому все освещается. То есть, когда ты находишься на пленере, там все время, ну если вот когда писали на пленере, да, представляете, меняется свет, цвет, рефлексы, и когда ты работу приносишь в помещение, она не так смотрится, как, как тебе казалось на пленере. Понятно, что с опытом ты эти вещи учитываешь, но очень часто работы большие, да, ты дорабатываешь мастерской, ну, как мастерской бы с учетом поправок. Вот. А так, пленэр, ну, конечно, потому что ну, впечатление, то есть, во-первых, на работу в натуре она доставляет больше удовольствия, несмотря на какие-то экстремальные условия, там мороз, там да, дожди, есть, там ветер, или там какая-то жара, но в целом все равно нахождение в среде дает наиболее живое впечатление, которое ничем не заменить потом. Еще кто-то хочет спросить? Тогда я спрашиваю. Вот, дорогие друзья, у нас на нашей выставке лишь малое только тех получен, которые свой, скажем, молодой такой небольшой возраст. Я все время это подчеркиваю, потому что очень э, скажем, редко человек с одному возрасту достигает таких больших успехов. И вот очень здесь малая толика тех полотен, которые создал Семен. И вот я хочу, чтобы он немножечко рассказал о э, вообще, сколько вы создали полотен к этому времени. И я знаю, что у вас много серий. Вот зарубежной серии, там, э, коломенская. Вот несколько слов об этом. Ну, у меня картин чуть больше полутора тысяч на данный момент написано, в большей степени, конечно, пейзажа, потому что, когда я путешествую, собственно, ну достаточно быстро рождаются серии, то есть есть определенный метод, да, работать на пленэре, то есть ты приезжаешь на место намного, мобилизируешь, то есть там, выбираешь, ну, вот могу как о методе рассказать, да, выбираешь место, значит, день или два ты ходишь выбираешь точки а потом ну, за две недели фактически ты как бы с учетом того что тебе надо потом вернуться чтобы это все высохло да то есть ты пишешь работы то есть продумано как это все потом как бы, вернуть ну, как бы бывает 20 дней вот так, э, не всегда погода как бы понятно что может соответствовать Таким образом, вот, из путешествия, в путешествиях рождаются серии. Где-то серия э, родилась вот, ну, как с Коломенским. Э, просто этот парк, э, ну, во-первых, мы посещали, когда учились в художной школе с практикой. Вот. Уже тогда я как бы, знал, что это очень красивое место в Москве. А потом, э, мне как бы нравился этот парк, то есть там всегда приходил, когда пишет, когда все цвело, то есть ну, там э, очень много цветущих деревьев, вишневых и яблонь. Вот. И постепенно просто родилась серия, то есть там порядка ста с лишним картин. Вот. Ну, у меня вот недавно была выставка как раз э, в Коломенском, посвященная именно этой серии картин. И все рождаются постепенно. То есть, э, я их -то даже, получается, в некотором смысле си систематизирую, потому что работ много. Э, вот, и, ну, это как бы определенная систематизация, мне так проще. То есть, э, например, там ну, вот за границей она тоже делится на э, э, серии Греции, Италия, Великобритания. Э, я возвращаюсь в эти места, то есть это как-то серия продолжается, то есть происходит какое-то, знаете, там иногда осмысление к этой серии, возвращаясь спустя какое-то время, то есть появляются какие-то другие картины, вот, таким образом. Спасибо. Ну вот, пожалуйста. Я хотела спросить про Китай. Вы были в Китае, там выставка у вас была, да? И что еще вы учеркнули? Знаете, в Китае я был как, как краткосрочный поезд, всего три дня. Поэтому ну, краткое очень было знакомство с Китаем. Я приглашала как встречающая страна со стороны Китая. Я был в Чанчуне, Этот город, ну так вот, если кратко сказать, да, известен э, в истории тем, что в этом городе жил последний китайский император. Пуи, вот, ставлю в Японии, вот они очень любят Китай. А, а вообще культура интересная, то есть у нас а, с Китаем все время идет культурный обмен, вот, а, и а, у них, скажем так, а, Интересное мышление, то есть у них же письменность другая. Да, то есть они фактически мыслят образами, поэтому в некотором смысле каждый китаец части художник, но они ребятами занимаются, да, поэтому а, такое мышление другое. то есть Очень любят живопись. Вот, и не знаю, то есть я считаю, что их у меня не было возможности там пописать, да, поскольку просто я был ограниченного времени, временем, но сама по себе культура достаточно интересная, то есть и на протяжении там, многих лет идет культурный обмен, то есть и я как-то в нем тоже честно участвую, то Ну еще все впереди, да? Ну, мы надеемся, да Спасибо Ну есть еще к Семену вопросы как художник А что вы пытались знаете, в Италии, ну как бы просто был знакомство с культурой, ну так же, как я вот был в Греции, да, то есть ну, это как бы отдых, совмещенный с пленером, то есть Сколько вы В Италии? Ну, в Италии был два раза, то есть фактически месяц там был. Вот, в Греции намного больше было. Есть, в Греции было Греция ближе к вам, да? Ну, просто Греция, скажем так, да, по культуре, то есть фактически то искусство, которым я занимаюсь, как бы корни в Италии и в Греции, да, то есть, ну, возможно просто на данный момент там, Греция бы больше. Ну, просто вот интересно, да, то есть, в каком смысле, то есть, когда ты изучаешь культуру Греции в учебнике, это одно, а потом, когда ты видишь эти объекты вживую, это, ну, совсем другое впечатление. То есть учебник, он, как бы знаете, какой-то создает некий миф, а иногда ты видишь этот объект в жизни, а этот миф иногда даже и рушится. Потому что ощущение от живого объекта, оно не всегда как бы, такое, как включил, да? то есть читал бы, да, по да, с природой и архитектурой. Ну, да. да ну, я вот прогрессу могу сказать, что вот это вот ощущение было некой такой вот диссонанс. это Кносский дворец, да, там, такой, как бы, восстановленный памятник, да, и все объекты, конечно, есть объекты, которые по своей, как бы, внешней стороне, они как бы соотносятся с каким-то культурным слоем, но просто есть объекты, да, которые ты видишь, и э, в учебнике ты получил какую-то информацию, а вживую ты чувствуешь, что это как-то ну, иное какое-то совершенно впечатление. Разочарование? Ну, это не разочарование, а, скажем так, ты понимаешь, что здесь от, от памятника не осталось практически ничего, то есть он практически вновь воссоздан, вот, и это чувствуется, ну, то есть на некоторых ну, сейчас бы, к сожалению, многие планетики разрушаются, да, но тем не менее культура классицизма, да, она же в как бы, ну, Греции к нам пришла, да, то есть в архитектуре она живет, да, то есть и в искусстве тоже как бы, какие-то приемы, да, в скульптуре, да, то есть, каноны разработаны, древневерения, все как бы остается и живет. Так же, как наши и есть. Исчерпывающие ответы. Ну, если, говорю, еще нет вопросов к Семену как к художнику, то мы сейчас попробуем задать ему вопросы просто как человеку и как личности. Раз мы уже сказали, что он личность широких интересов. Например, такой вопрос. Что вы больше всего цените ваших друзьям? Есть, друзья? Нет, друзья, есть, да. Я не знаю, друг друга, друзья, кому-то <свист> даже не так. Мне кажется, как друг друга ценят за то, что он просто есть. То есть это же человек, с которым ты идешь по жизни. Какие-то человеческие, его личные качества, как ну, они могут ну, быть разные. Знаете, как у меня друзья э, есть, э, у нас какие-то даже точки зрения на искусство разные, да, но тем не менее мы друзья. Ну, то есть, как бы, поэтому тут это так сформулировать точно да, ряд каких-то человеческих качеств, которые позволяют э, просто с этим человеком считать под... его своим другом. Да, да, да, поживимым. Ну, потому что бывают у нас И. разные точки зрения на что-то, но тем не менее это не является препятствием для да, другого. Да, да, да, Понятно, конечно, я поняла. А вот такой еще вопрос. Если бы не собой, то кем бы вам хотелось бы быть? Mm -hmm. Если не художник? Ну давайте поуже сделаем. Если не художником, кем бы вы себя видели в этой жизни? Или никем? <связывая> Другим, иным. Ну, mm -hmm. не знаю, не готов сыграть. Не думали никогда, <связывая> наверное, <связывая> да? Да. <связывая> наверное, было предназначение быть художником, и поэтому, наверное, даже не задумывались об этом. Ну, это скорее так, да. То есть, ну, просто как бы да, действительно не было такого какого-то. Нет, просто иногда творческие личности, они наряду там живописью, что-то еще пытаются делать, или, в общем-то, ну скажем, что-то писать или фотографировать. Но вам, вас живопись, в общем-то, заполняет все, да? Ну, есть... можно и так сказать. Нет, ну есть какие-то увлечения, да, которые присутствуют, но они, которые, мне кажется, только дополняют помогают, то есть, ну, вот живых, да, есть, это как бы а, основная форма, как бы, самореализации, да, mm -hmm. то есть, ну, понятно, что есть какие-то сопутствующие с этим э, вещи, да, если, как бы, если говорить о широте шар интересов, то мне много интересно и это, а, то есть, я самообразовывающе, то есть, ну, ну, то есть, считаете, ну, понятно, да, Ну, понятно. Считаешь, то есть, делаешь, когда ну, когда последнюю книгу делал, да, то есть, столкнулся с рядом проблем, а, которые пришлось решать, но Раз, причем разное. Начинает юридически, да, то есть, заканчивая версткин э, там, дизайном, там, условно говоря, маркетингом, да, и как бы, все это тоже интересно. И в виду как эту книгу продавать там дальше. То есть это э, как бы у книги есть, ну, как бы должна быть своя жизнь, да, то есть, э, она не должна там где-то пылиться на полках. То есть, тоже тоже э, стараюсь это продумать, потому что время непростое. Ну, все знают, что сейчас а, как бы, все переходит в электронное, да, то есть, и, и, то есть поэтому, если для, об этой проблеме задумываться, то есть ну, как бы, она тоже как бы, дает какие-то новые идеи, в том числе может быть, в творчестве. Есть, ну, это не какая-то прямая связь, а просто мы вот, а, ну, живем такой техногенный мир, да, то есть когда все ну, тем не менее. Вот, все это существует и гармонично в это время. Я поняла, что вот жизнь нас сама расширяет, сферу ваших интересов, и вы всем, со всем, с чем вы прикасаетесь, вы стараетесь вникнуть и достичь хорошего результата вот в каждой из этих сфер. Но это достойно уважения, потому что не все подобным путем идут. Так. Вот еще вот такой каверзный вопрос, качество, которое вы больше всего цените именно мужчине. Мужчине, ну, сложно сказать, я вот в людях ценю, как бы, такие основные два качества, это доброта и цель, честность, вот, мужчине. Ну, ему тоже это, ну, да. очень хотелось бы в нем видеть, да? Ну, думаю, да, то есть, ну, я как-то про мужчин точно не могу сказать, ну, у людей вот пока богачества. Спасибо. Так, ну еще, может быть, один вопрос. Вот э, из нашего разговора мы поняли, что вы были во многих странах. Там Италия, Греция, Китай прозвучали, там Англия, да, еще. Ирландия. Ирландия, да. Ну, в какой-то вы были больше, вы провели время, в какой-то меньше. А вот какая-то страна на вас произвела больше впечатление, что вы захотели мне остаться и жить. Ну, Или хотя бы возвращаться часто. Нет, ну знаете, ну я возвращаюсь в какие-то страны, да, то есть так как бы хотелось бы жить в России, да, то есть это моя родина. Вот, э, какие-то страны привлекают, да, то есть, когда ты путешествуешь, э, то есть, ну вы, чем привлекают, это палитра, да, то есть э, другая. Когда ты приезжаешь на Земноморье, то есть там просто. Ну, собственно, краски. как художник, да. просто новисной красок, да? Ну, то есть таким образом, когда ты возвращаешься сюда, ну вот как я говорю, как картину отставляешь, угу. возвращаешься сюда, и здесь как бы другие гаммы, то есть более как бы, тонко чувствуешь так называемый наш зеленый цвет, да, который свойственен именно нашей средней полосе, да, то есть там выгорает на, на, на, на юге. То есть ну, это вот как бы смена полюсов, она как-то влияет вот. и иногда позволяет на какие-то как как объекты, которые ты хочешь запечатлеть, более остро посмотреть. Спасибо. Ну, у наших уважаемых зрителей есть какие-то еще вопросы? Ну, если вопросов нет, они могут, наверное, потом задать. А кто? Я не вижу. А извините за потоком. А скажите, пожалуйста, есть у вас какие-нибудь последователи ученики, которые вы передаете свой опыт, мастерство, знания? Знаете, просто, ну, были, люди, которые хотели учиться, да, то есть, ну, просто как бы так на все время не хватает, то есть, это надо. Просто очень, ну, как я сказал, что я всем очень как бы, подхожу серьезно, да, то есть если как бы, заниматься этим вопросом, то, то надо выделять какое-то время и доводить до какого-то определенного уровня. А, знаете, а не так дал 2-3 урока и как бы просил. То есть надо -то, тогда просто по-другому к этому относиться. Хотя вот, регулярно как бы, интересуются, просит давать уроки, такой раз да, у вас. Ну, да? В некотором смысле, да, то есть чем могу, как бы, передаю каким-то своим знакомым художникам, которые дают уроки, чтобы да. вот ну, человек все-таки а, свое стремление не бросал. Да? То есть, ну, просто пытаюсь объяснить людям, что ну, на, все, нам, на все нужно время, чтобы все было хорошо. Как, например, ну, Бывает у вас перепад настроения. Вот, например, хочется писать, писать, а потом раз, все, тишина. Набираешься, набираешься, потом опять писать. Не, ну, конечно, как бы бывает, что как бы, какие-то паузы берешь. Но я легко переключаюсь, потому что, ну, как я говорю, есть, как бы, на что переключиться. То есть я, я же не только пишу. То есть ну, то есть, ну, вот, знаете, организация выставки – это тоже определенное, да, нужно, нужно время, да, то есть, да, ну, все, как бы подготовиться время. к всему, да. Сколько есть, надо времени подготовиться к выставке? Ну, знаете, в общем, по-разному, то есть, от, от месяца до нескольких лет, зависит от, от выставки. То есть, в колонийском ну, выставке за два года. Там ставится все в план, вот. дальше начинается подготовка, разрабатывается концепция, это все презентуется, ну, то есть по-разному везде, и работы отбираются, и появляются какие-то накладки, которые надо исправлять, тоже очень часто такое вот бывает. Ну, то есть много различных моментов, таких, как я буду, книгу тоже, когда делал, то есть возникли какие-то как... Вопросы, о которых не задумывались. Пришлось, тоже решать есть и выставку точно так же. То есть, никакие непредвидения вещи могут возникать. И приходится к этому оперативно. А где вы храните свои картины? А это вам зачем? Нет, ну где-то они должны быть. Я, ну это просто вопрос, что... ну есть хранилище картины. Есть. Не дома. Есть специальные хранилища, потому что они все По их много. Не ну, все время жили бывают, они а на выставке, правда? Ну конечно, нет, есть хранилище. Конечно, как бы, оно не совсем музейное, но как бы максимально, чтобы они ну, дебились и чтобы там был нормальный температурный блашный режим. То есть там это все. Ну, потому что, в принципе, от э, перепадов температур, ну, найти да, там. И от, Влажности они все равно картины повреждаются. То есть, даже, даже если часто будет падать температура из-за того, что то есть, то есть, -то время натягивается и потом провисает холст, если особенно грунт пересушенный, ну, то есть пересушенный, значит, там уже несколько десятков лет от, от, от его создания, то это не полезно. Обладаются есть Ну, там есть, знаете, такое вот условное понятие, а, ну, так, в большей степени относится к аукционам, когда более 30% утраты у картины считаются уже не авторство этого художника. То есть, в принципе, сохранение картины да, – это тоже целая воздействие такая стереотипа, надо думать, потому что быстро идут, да, то есть многие картины выставляются десятилетиями, то есть, и все это надо как-то продумать. Что -то, что -то. В этом деле надо много помощников, да? Нет, ну есть реставратор, конечно. Не, не то что много, но есть там человек, который мне регулярно помогает. То есть, есть, вот, к сожалению, повреждение картин при перевозке, при подготовке выставки, то есть это такой момент житейский. Поэтому ну. есть реставраторы, да, специально обучены, то есть это отдельная профессия, понятно, что она соприкасается с живы кстати первый арестовато был, был Рубинс ввез э, подарок от, от одного короля к другому картины были в трюме корабля корабль затопил и он пол ну, то есть вся коллекция наполовину картины были повреждены ей, чтобы так сказать выручить короля поскольку это был дипломатический подарок рубинс э, ну, как бы сейчас реставраторы возмутились, но тогда он просто переписал нижнюю часть у каждой, у каждой из картин, восстановив как бы, поврежденную картину, То что это бывает, и уже тогда то есть, это был такой момент. Спасибо. Я думаю, мы много сегодня узнали о семье Никожи, как и о живописце, как и о человеке. И последний традиционный вопрос – планы на будущее. А, ну, план на будущее… Я надеюсь писать, продолжать писать, да, делать выставки. То есть, какой-то небольшой предварительный план по выставкам уже есть. То есть, по России, то есть, в нескольких музеях. Вот. То есть, вот, как-то так, наверное, кратко, Я хочу сказать, что... В 2013 году Семен Кожин принимал участие в выставке «Союза русских художников. Я шагаю по Москве», которая проходила здесь, в Колумбии, в доме Озерова. И в связи вот с этим я хочу, чтобы эта выставка да, была не последней, вот та была коллективная, это персональная. И вот ваши планы, которые писать, писать и выставляться, мы ждем вас. Спасибо. И через год, и через два, и через три. И хочу предоставить вот сейчас слово как раз директору нашего культурного центра Галине Владимировны Дроздовой, которая тоже скажет несколько слов. Дорогие друзья, я думаю, что выражу общее мнение и... Хочу сказать, что мы все с вами очень рады и благодарны за возможность познакомиться с творчеством очень интересного художника. Да, он действительно молодой художник, у него очень много впереди и планов, и много задач, которые он ставит перед собой. Но я надеюсь, что наша колонна не оставит вас равнодушным. И надеюсь, что она тоже послужит для вас источником вдохновения, потому что наш город имеет свою необыкновенную историю, и он тесно связан и с Москвой, да, своими историческими корнями. И вы бывали здесь, да, значит, неоднократно. И я думаю, что будет повод вам приехать сюда в Коломну, поближе познакомиться, мы покажем вам все замечательные исторические и просто скажем, э, красивые природные уголки, и я надеюсь, что э, какую-то выставку вы потом посвятите Коломне. Вот, так что мы э, действительно будем э, держать в планах да, такое сотрудничество с вами, и я думаю, что в следующий раз, когда мы встретимся на вашей выставке, то э, мы сможем показать уже много ваших работ во всех наших залах, и я думаю, наши зрители они будут с нетерпением ждать этого момента. Вот. Ну, я хочу тоже от всех нас пожелать вам удачи, хорошего э, такого э, э, тяжелого труда, да? потому что это и отдохновение, это и э, по результатам уже и э, полученной работы. Да? То есть когда вы делаете выставки, я э, думаю, что все сами согласятся, зрители, что э, каждая выставка это откровение и открытая душа художника перед зрителями. Да? То есть мы с вами можем не видеть художника, но мы сразу поймем, да, что это за человек, да, и нам хочется э, на будущее, да, еще познакомиться с вашими работами. Спасибо вам огромное, и на память о сегодняшнего по сути, я вам вручу вот такое наше свидетельство. Передайте вашему культурному центру дар картину деревня червами. Успехи художника, многочисленные выставки в России и за рубежом, публикации в различных изданиях свидетельствуют о творческой востребованности, подлинном таланте и необыкновенной трудолюбии и упорстве. Возможно, именно благодаря этому редкому сочетанию Семену Кожину удастся преобразить окружающий мир, сделать его светлее и хоть малую толику приблизить его к совершенству. Будем надеяться, что и эта выставка «Страна великого народа» в культурном центре Домозерова тоже внесет свою небольшую лепту в это непростое, но очень важное дело. Спасибо большое, наша выставка открыта. И сейчас для вас, для всех... Музыкальный...